В 12 лет Сергей Лазарев перешел в знаменитый детский ансамбль «Непоседы», благодаря которому участвовал на многих музыкальных фестивалях и телевизионных шоу. После получения аттестата зрелости юноша поступил в школу-студию «МХАТ», где учился в мастерской романа Ефимовича Казака. Будучи студентом второго курса, Сергей становится участником трупы театра имени Пушкина, которым руководил его мхатовский наставник. Там он играл в спектакле «Ромео и Джульетта. Женитьба Фигаро. Одолжите тенора»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 Альбом содержал 12 англоязычных композиций, три из которых стали хитами и на долгое время задержались в чартах. В 2016 году на Евровидении в Швеции Сергей Лазарев представил Россию с песней "Ю are the only one», написанную Филиппом Киркоровым. В итоге артист занял третье место, уступив австралийке Деми Им и Джимале, представляющую Украину. В 2019 году Сергей вновь поехал на Евровидение, которое проходило в Тель-Авиве и снова занял свое третье почетное место. С 2008 года Сергей Лазарев встречался с популярной российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. Пара рассталась в конце 2012-го, сохранив дружеские отношения. Позднее певец был замечен с украинской певицей Сантой Демопулос, но сам развенчал слухи о романе.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 Но он не афиширует личную жизнь, а маме Никиты ничего не известно.